Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал! Буду сегодня готовить бутерброды. Эти бутерброды будут отличным вариантом для праздничного стола, для новогоднего стола. Поэтому, если вам такое видео интересно, оставайтесь вместе со мной. И, конечно, не забудьте меня поддержать, ставить лайк, подписываться, кто еще не подписан. И делитесь в комментариях, какие вы готовите бутерброды обычно на новогодний стол. И первые два вида бутербродов у нас будут похожи. Единственное, что будет отличаться верхняя составляющая. В одном случае это будет гранат, а во втором случае помидор. Для того, чтобы кусочки были немного побольше, я нарезаю наискосок. Обжаривать буду на обыкновенном растительном масле. У меня это подсолнечные, которые рафинированы. У меня сегодня французский багет, я люблю его именно за то, что у него хрустящая верхняя корочка. И если хотите более облегченный вариант, то можно не обжаривать, сразу наносить начинку. На французском багете это будет очень-очень вкусно. Добавляю на сковороду растительное масло, разогреваю ее и буду обжаривать багет с обеих сторон до золотистой корочки. Также при желании можно запечь в духовом шкафу. И можно, конечно, при желании еще обсушить на сковороде без растительного масла. Тут смотрите по своим предпочтениям, в любом случае получается очень-очень вкусно. Теперь переворачиваю, добавляю растительного масла и обжариваю со второй стороны. Очень сильно много масла не добавляю, так просто, чтобы они хорошенько обжарились. Для начинки натираю твердый сыр типа российского на мелкой терке. Количество сыра зависит от того, сколько бутербродов вы хотите приготовить. И сюда же на мелкой терке натираю несколько зубчиков чеснока. Теперь добавляю сюда немного черного молотого перца. Измельчаю зелень укропа и буду добавлять ее также в смесь. И сразу нарежу томаты тонкими пластинами. Добавляю сюда майонез по вкусу и все тщательно перемешиваю. Ну а теперь начинаю собирать бутерброды. Намазываю начинку поверх багета. И теперь сверху буду раскладывать на одну часть бутербродов томаты, а на другую гранат. Получается и так и так вкусно, попробуйте, я надеюсь вам понравится. И вот кажется практически одинаковые бутерброды, но по вкусу они совсем разные. Теперь бутерброды, которые с помидором, я немножко присолю и поперчу. И немножко сверху присыпаю укропом. Но бутерброды, которые только с томатом. А вот такие бутерброды в итоге у меня получились. Смотрятся очень нарядно, по-праздничному, в цветах Нового года и Рождества. Такие бутерброды будут украшением стола, потому что они яркие, сочные. Гранат смотрится вообще как россыпь драгоценных камней. В нашей семье очень любят такие бутерброды. Я надеюсь, они и вам придутся по вкусу. Следующие бутерброды понравятся любителям селедки под шобы. Буду готовить такую вариацию на эту тему. И для начала необходимо отварить свеклу. У меня здесь уже отваренная. Дальше укроп, чеснок, репчатый лук, сельдь. Я купила сразу готовое филе для того, чтобы было все быстрее. Ну и майонез, естественно багет. Можно также делать на черном хлебе, тут уже по вашему желанию. И сразу нарежу сельц на небольшие ломтики. Следующим этапом необходимо для начинки натереть свеклу. Так как это будут бутерброды, то я буду натирать на терку с мелкими отверстиями. Для того, чтобы удобнее было затем раскладывать и есть. Я свеклу уже натерла, еще сразу добавлю немного черного молотого перца и зелень укропа. И теперь сюда необходимо добавить чеснок, я буду также натирать на мелкой терке. Теперь добавляю сюда майонез, добавляйте по вкусу и необходимо все хорошо размешать. И дальше можно делать либо на багете, либо на черном хлебе, так как вам больше нравится. Можете, кстати, сделать микс так, и так, и каждый возьмет себе то, что захочет. Я же буду делать на черном хлебе, мне кажется, это идеальный просто вариант именно для этих бутербродов. У меня свекла очень сладкая, поэтому я немножко еще дополнительно присолила. А вот такой я хлеб буду использовать. Это темный сорт. И мне кажется, темные сорта идеально подходят просто для этих бутербродов. И будет также, кстати, вкусно очень на бородинском хлебе. И черный хлеб я буду подсушивать просто на чистой сковороде без добавления растительного масла. Просто подсушу с обеих сторон. Ну и теперь начинаем собирать бутерброды. Я на подсушенный хлеб, он уже остыл, буду наносить свекольную массу. И теперь сверху буду выкладывать селедку. Вот такие бутерброды в итоге у меня получились. Попробуйте приготовить, я надеюсь, вам понравится. Сверху украсила красным репчатым луком, который нарезала на тонкие кольца. Немножко присыпала укропом, буквально чуть-чуть, и пару листиков петрушки. Конечно, можно при желании сделать бутерброды поменьше, а разрезать пополам. Но ну, я решила в этот раз сделать вот такие, немного побольше. Но, в принципе, даже и этот бутерброд можно разрезать вот так наполовинку. Получатся более маленькие варианты. Для следующих бутербродов нам понадобится твердый сыр, вареные яйца, затем укроп, крабовые палочки у меня это крабовое мясо, чеснок, оливки и зелень укропа. Так как у меня осталась сырная масса от предыдущих бутербродов, то я сюда просто добавлю недостающие ингредиенты. Ну а если вы будете делать просто эти бутерброды, то необходимо сначала натереть сыр на мелкую терку, добавить туда чеснок, измельчение, укроп черный молотый перец я добавляла и все перемешала с майонезом теперь буду сюда добавлять натертые яйца на крупную терку и крабовое мясо также буду тереть на крупную терку оливки порежу кружочками И теперь нарезаю тонкими колечками оливки. Добавляю сюда немного черного молотого перца. Немного укропа и я добавляю сейчас с учетом того, что у меня уже частично это было в сырной массе. И натираю еще один зубчик чеснока. Теперь сюда добавляю майонез и перемешиваю все до однородного состояния. Теперь буду массу намазывать сверху на порезанный французский багет. Я его не буду предварительно не обжаривать, не подсушивать. Ну а вы же смотрите на свой вкус. Будет вкусно в любом случае. Вот такие бутерброды в итоге получились. Попробуйте приготовить, я надеюсь, вам понравится. Для следующих бутербродов нам потребуется крекер, который не сладкий. Дальше укроп, затем киви. Киви лучше выбирать, которое, знаете, вот не перезревшее, чтобы оно было с кислым вкусом. Чеснок, плавленый сыр и еще майонез. Для начала необходимо натереть сырок на мелкой терке. И натираю чеснок сюда же на мелкой терке. Дальше добавляю немного черного молотого перца, укропа и майонеза. И затем все хорошо перемешиваю до однородного состояния. Теперь необходимо киви очистить от кожуры и нарезать тонкими ломтиками. Дальше намазываю крекер сырной массой и выкладываю сверху киви. И лучше крекер намазывать непосредственно перед подачей, так как он затем впоследствии размягчается от сыра. А вот такие бутерброды в итоге у меня получились. Попробуйте приготовить, я надеюсь, вам понравятся. Это самые любимые бутерброды моих детей. Мы готовим их на каждый праздник, готовим их просто так. Попробуйте, я надеюсь, вам понравится. И пишите в комментариях, какие бутерброды вам понравились больше всего. Большое всем спасибо за просмотр, мы увидимся с вами совсем скоро, всем пока-пока!